Короче говоря, iPhone забыл. Так, похоже, я забыл, что хотел сказать. Это был не пойми, какой день, не пойми, какой год, и я был, не пойми кто. Хм. Ты не конюк пальто, и даже не дед пихтом. Странный молодой человек. Решился уже узнать, кто я. Ты хоть помнишь, кто я? Понятно, не помню. Подошел к столу, на нем лежал чей-то iPhone, решил посмотреть на нем информацию, но он был заблокирован. Все, что я смог узнать, точное время, дату и день недели. Отлично! Было бы, но это никак не помогло мне узнать хотя бы, как меня зовут и каково мое предназначение в этом мире. Может быть, Сири знает? Точно! Решил спросить у нее. Сири, а я кто? Мой телефон 000. Мой телефон... 000. Похоже, у нет, тоже нет, проблемы ничего. с памятью. Стоп, я потерял память? И, скорее всего, мой фон тоже. Но на нем не было пароля, контактов и фотографий. Он был практически пустой, за исключением Инстаграма и ВКонтакте, где тоже было пусто. Черт, надо срочно с этим что-то делать. Загуглил в гугле, что делать, если ты и твой телефон потеряли память. Я искал 5 минут, 10 минут, 15 минут. Спустя 20 часа тщательных поисков я нашел какой-то сайт. На нем предлагалось скачать какое-то приложение, которое сможет помочь восстановить все данные на моем устройстве. Отлично! Я скачал, установил, запустил. Четко! Блин, откуда я помню эту фразу? Подключил свой телефон к моутбуку. Программа сразу же определила, что это iPhone 12. Угода, я живу в будущем! Хотя, чего это я радуюсь? Мне срочно нужно вернуть все как было. Приложение D-Back оснащено пятью различными разделами, в каждом из которых предлагается свой уникальный метод восстановления нужной информации. Мне нужно было полностью восстановить все данные на своем или не своем, хотя нет, уже своем iPhone 12 Plus. Здесь были собраны все функции по восстановлению любого рода файлов на iPhone или iPad. В d можно не только восстанавливать случайно удаленную информацию, например, но также вытащить интересующую вас информацию с любой ранее созданной резервной копии гаджета через iTunes. Точно! Я же делал резервную копию своего iPhone. В iTunes. Выбрал нужную копию, следив дату создания по времени. Нажал на кнопку и начался процесс восстановления. Было четко. Через 20 минут все данные были сложены в одну папку дебек на рабочем столе моего MacBook. Я решил посмотреть ее и вспомнить все, что со мной связано. Это была пятница 2019 года. Я проснулся от того, что за окном валил снег, хотя на улице стоял ноябрь. Ого, да я снова все помню. Увидел, что все данные и на моем устройстве помогла восстановить программу d -Bag. Решил поделиться этим приложением со своими друзьями, а заодно и купить полную версию. Ведь d доступна для скачивания абсолютно бесплатно. А чтобы воспользоваться всем спектром опций, не жалко приобрести полную версию приложения. Отправил своему тройерному другу же ссылку и также позвал его в живую но... в гости, чтобы рассказать но, про, но, про это замечательное но, приложение. Не раньше не Було не память. Ты представляешь, насколько ты круто? Чувак, я должен тебе сказать, что ты ее обязательно. Мне кажется, скачали мертвых. Поверь мне на самом вот отцов сердце. Конечно, не, не эксперт, стоит. Надо же для того, чтобы ты не за нее заплатить дело. Понимаешь? Прикольная штучка, нужно скачать. А еще в честь Черной Пятницы для подписчиков канала Apple Finder действует скидка на полную версию программы по ссылкам в описании. Здравствуйте можно мне полную приложению D-Bag для Windows? Конечно, он 69 а долларов. А я подписчик вас... канала Apple Finder. Ну, чем ты хорош? Секунду. Вот. Одну секундочку. Ребята, делаем ему скидку, это наш человек. Угу. Все, пока. Тогда с вас 49 долларов. Короче говоря, айфон забылся. Привет, если тебе понравилось видео, тогда не забудь подписаться на наш канал, поставить лайк этому ролику, а также написать комментарий о нашем творчестве. Совсем скоро увидимся и благодарим за просмотр. Чао какао.